Ребенок сама заплетала себе косички. Первый раз сегодня. Первый раз. Марин, покажись, какая пока ты красавица. Заплела себе сегодня два хвостика. Посмотрите, как ровно все красиво. Марин, ты сама себе хвостики делала? Дела. Никто тебе не помогал. Пока. Кто тебе помогал? Хвостики. Да, ты принцесса? принцесса. У тебя все ровно получилось? Получилось. Мариночка, а ты расчесывалась? Хвоссейс. Сама, да? Или не расчесывалась? Косички. Хвостики. Хвости. Ой, какие у тебя красивые хвостики, Марин. Расскажи, как у тебя дела? Хорошо. А что ты сегодня делала? Я делал. Я покушала ристь. Ристь? Кашу скажу я... ела. Мамаша. Кашу, Кашу а мамаша, ела сегодня? Я. Кашу мамашу? Каш... Как Ваня ее назвал? Каша мамаша? Да. О, Марин, вот сколько тебе годиков? Четыре. Тебе четыре годика? А на самом деле, сколько тебе годиков? Марина, сколько тебе ну, подумай. годиков? Лет тебе сколько? Ш... Не -е -е -е. Неправильно, ну, нет. Нет, неправильно. Так ну, сколько, подумаю, сколько лет? Лёша, сколько лет, Марина? Лёша, сколько лет? Не знаю, скажи, не знаю. Не знаю. А тебе сколько лет? Один? Один, да ты моя девочка. Алёй, я моя принцесса. Один год? Помаши руку, рукой в камеру. Один год. Говори привет. Привет. У тебя все хорошо? Хорошо. Меня Ма... зовут... Как тебя зовут? Марина. Марина. А фамилия? Муковина. Во что ты любишь играть? Играть в футбол. Во... Футбол? Футбол. Футбол она умеет играть у нас. Футбол хорошо играет. Марина, какие ты любишь мультики? Я семи смешарики. Смешарики. Ну все, иди играйся а ah.